Одни глядятся в ласковые взоры, Другие пьют до солнечных лучей. А я всю ночь веду переговоры С неукротимой совестью своей. Я говорю, твое несу я бремя тяжелое, Ты знаешь, сколько лет. Но для нее не существует время, И для нее пространства в мире нет. И снова черный масляничный вечер, Зловещий парк, неслышный бег коня, И полный счастье и веселье ветер С небесных круч слетевший на меня. А надо мной спокойный и двурогий Стоит свидетель. О, туда, туда, по древней, Под капризовой дороге, где лебеди, и черная вода.